Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такой тоже новый-новый формат, наверное, для моего YouTube-канала. Мои ассистенты будут задавать вопросы, а вы, соответственно, будете слушать эти простые бытовые вопросы и ответы меня как психолога-врача на них. Поехали! Почему хочется курить? На самом деле, то, что вы хотите курить... Нужно учитывать несколько факторов, да? Первый – это биологический, как действует никотин. Никотин, если говорить очень просто, делает нам хорошо. То есть он воздействует на дофаминовую систему. И дофаминовая система запускает процесс предвкушения этой сигареты. Она запускает вот это вот ощущение, что когда вы возьмете сигарету в руки, чиркните зажигалкой, вы да, вот этот вот соблюдите именно этот ритуал, это все работает дофамин, и дальше, соответственно, получите от нее вознаграждение в виде какого-то короткого расслабления. Психологический же здесь момент в том, что Дофамин – это очень сильный гормон, который, соответственно, привязывает вас к какому-то конкретному ритуалу. Поэтому, когда вы видите воспроизведение данного ритуала или какие-то ассоциативные, какой-то ряд, пачку сигарет, кто-то в кино закурил, кто-то приготовился курить, вы нашли какие-то свои старые спички или зажигалку, все то, что вас ассоциируется с курением, вплоть до пепельницы, может вызвать желание, соответственно, воспроизвести этот ритуал и будет запускать дофаминовую систему, вы заново будете хотеть курить. Что же делать в этом случае? Ну, не буду говорить про психологические, да, там, заменение конфетками, еще что-то, вот этот прочий бред, его и так много. Он работает, но частично мы забываем про наши биологические процессы, про нашу биохимию. Это, конечно, заниматься стимуляцией выработки дофамина, получать удовольствие, может быть, какое-то короткое удовольствие от каких-то других процессов. Если более подробно интересно об этом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, и да пребудет с вами здоровье!